Ира росла в семье, где был властный отец. Мать девочки во всем подчинялась мужу и того же требовала от дочери. Девочка выросла тихой, привыкшей во всем слушаться родителей. После окончания школы Ира поступила в консерваторию, которая находилась в областном городе. Жила студентка в общежитии в одной комнате еще с двумя студентками. Они успевали учиться, и устраивать свою личную жизнь. Недалеко от общежития был клуб. Вот в него по субботам они бегали на танцы. Домой ездили редко, поэтому могли в выходные развеяться и сходить потанцевать. Однажды на танцах Ирина познакомилась с курсантом военной академии. Между молодыми людьми завязалась дружба, которая затем переросла в серьезные отношения. Четыре года курсант и студентка встречались. Правда, виделись они редко, так как курсантам не очень часто давали увольнительное. Перед самым окончанием консерватории выпускница получила предложение выйти замуж. Она согласилась и, как замужняя женщина, получила свободное распределение. Конечно, Ирина последовала вслед за своим мужем, которого отправили служить на границу. Семейная жизнь с самого начала не заладилась. Дело в том, что Виктор сразу же запретил жене работать, хотя в их небольшом городке была музыкальная школа, так женщина превратилась в домохозяйку. Супруг целыми днями, а иногда и ночами был на службе, а она ждала его дома. Однако не только это смущало Ирину. Муж давал ей деньги на расходы, а затем требовал отчета за каждый потраченный рубль. Так прошло три года. Кроме того, что Виктор оказался редкостным скупердяем, он еще был настоящим деспотом. Нет, он не избивал жену, но доводил ее морально. Она должна была отчитываться ему, как будто бы начальнику, о каждой минуте, проведенной без него. Ей нельзя было заводить подруг, общаться с соседями. Мужу не нравилось все, что делала Ира. Готовить она, по его словам, не умела, следить за порядком так, как надо, не могла. В общем, молодая жена оказалась никудышней хозяйкой. Ирина набралась смелости и решила уйти от супруга. Приехав на неделю в гости к родителям, она обо всем рассказала матери. Та внимательно выслушала дочь но посоветовала вернуться к мужу. Если случится развод, то это запятнает честь их благополучной семьи. Так женщина уехала назад и продолжала терпеть. Хуже стало после того, как Ирина забеременела. Виктор начал показывать себя во всей своей красе. К этому времени он получил звание подполковника и обращался с женой так, как будто бы перед ним был подчиненный солдат. А самое обидное было то, что он начал заводить интрижки на стороне при этом, особо не прячась от супруги. Он мотивировал свои загулы, тем, что она была беременная, а ему надо. Один раз он даже поднял руку на свою беременную жену. Она просто поинтересовалась, где он был всю ночь. Супругу вопрос не понравился, и он ответил просто пощечиной. Женщина стерпела и это, куда ей было деваться на седьмом месяце беременности. У супругов родились мальчики-близнецы. Ира после родов пополнила. После этого муж перестал на нее обращать всякое внимание. Он по-прежнему крутил интрижки, грубо разговаривал, вел себя по-хамски, а она растила детей, смиряясь со своей судьбой. Годы шли, дети росли, женщина старела. Когда мальчишки поступили в институт, она решилась подать заявление в суд и развестись. Однако супруг не хотел давать развод. Ведь ему было так удобно приходить к тихой и послушной Ирине, которая убирала, готовила, а также тихо терпела все измены и грубые слова в свой адрес. Однажды поздно вечером, когда женщина уже легла спать, раздался телефонный звонок. Ира подняла трубку и услышала голос матери. Она навзрыд стала рассказывать о том, что у отца случился микроинсульт. Его положили в больницу, шансы были 50 на 50. Недолго думая, Ирина собралась и написала мужу записку, вызвала такси и поехала на вокзал. На следующий день она была уже в больнице, и несколько дней не отходила от кровати больного отца, приходила домой только ночевать. Через несколько дней кризис миновал, отцу стало легче. Можно было пойти домой. Ирина шла из больницы по направлению к автобусной остановке. Вдруг ее кто-то окликнул. Обернувшись, она увидела своего бывшего одноклассника Дмитрия. После окончания школы они ни разу не виделись. Дмитрий совсем не изменился, разве что постарел. Мужчина пригласил бывшую одноклассницу на чай в ближайшее по пути кафе. Они разговорились, вспомнили школьные годы, затем рассказали друг другу о своей жизни. Когда Дмитрий узнал, как одноклассница живет с мужем, он предложил ей жить вместе. Она нравилась ему еще со школы, только он боялся ей в этом признаться. Ирина так и сделала. Она развелась с мужем и вернулась в родной город. Они с Дмитрием начали жить вместе. Это была совсем другая жизнь, не такая, как с Виктором. Это была жизнь, наполненная счастьем и любовью. Тем, чего у нее никогда не было с бывшим супругом. Ирина нашла свое запоздалое женское счастье. Они с Дмитрием уже семь лет живут счастливо. А мальчишки-близнецы приезжают к ним в гости.